Дисклеймер. Все файлы из этого видео гарантируют, что это фейк. Все ссылки на источники будут в описании. Перед началом уберите мамку код экрана, здесь будут маты. Блять, ну и зачем ты это написал в сценарии? Я ведь и не собирался материться, но ты меня вынудил. Ладно, ставь музло к ролику. У нас серьезная передача, надо страшное музло. Тише, тише твою мать. Ты чё? У этой музыки авторские права есть? У тебя другой музыки нету? Ты уволен с канала. Ладно, у меня руки не из жопы. Я начну сначала. Всем привет! С вами Дигенирадон, то есть Дигеридон, то есть Иванток. Блять, я опять забыл, как называется мой канал. Сегодня я расскажу про station 922 МКВ. Опять. Для тех, кто не знает, что это, я оставлю ссылку в описании, там вам все расскажут. Так вот, видео никогда не было, но за 10 лет набралось очень много файлов. Сука, мне делать нехер, поэтому я буду показывать сначала фото, потом видео, потом всю эту херобору вместе. К слову сначала скажу что вообще похуй как его называть, хоть статьи он 922, хоть фантон 96, хотя это неправильно, да хоть палочник хоть срылочник, вообще похуй. А еще вот вам дом из видео, ничего не напоминает. Нет, блять, напоминает мой родной жопа Сранск, там точно такие же хуевые панельки. Вообще-то этот дом кирпичный. Иди нахуй. Йоптано спускается. Я утромил вас Спасибо. Je vais te ramener la sonnette